Внимание югорчан! Что нужно знать о коронавирусе? Коронавирус – это возбудитель острой респираторной вирусной инфекции. При коронавирусе отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Коронавирус передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, контактным путем. Например, при рукопожатии. Симптомы коронавируса. Заложенность носа. Боль в горле. Чихание. Кашель. Повышение температуры. Озноб. Боль в мышцах. Ощущение тяжести в грудной клетке. Бледность. Повышенная утомляемость. Если вы заболели, необходимо немедленно обратиться к врачу. Коронавирус опасен осложнениями в дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системах. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Стоп коронавирус.